Компания стройгаранта Нампа сегодня ведет застройку в пяти коттеджных поселках. Положительные отзывы и благодарности клиентов – все это благодаря дружному, сплоченному и высококвалифицированному персоналу. Об этом руководство фирмы знает не понаслышке. Поэтому старается как можно чаще проводить совместные с работниками тренинги и мастер-классы. Последний обучающий тренинг в одном помещении собрал сразу всех специалистов различных отделов. Первое – мы делаем оценку, где мы находимся сейчас, в данный момент – Каждый отдел он оценивает, что у него получается хорошо, что нужно делать лучше, что нужно перестать делать и что нужно начать делать. А после того, как эта оценка будет сделана, будет процесс планирования. А, и после этого уже по задачам, по ролям будет воплощение этих планов в жизнь, чтобы компания стала еще лучше. У каждого сотрудника фронт работ свой, но для успешной работы фирмы необходимо тесное взаимодействие друг с другом. И здесь важно понимание и стремление к одной общей цели. Миссия обеспечить комфортным, качественным жильем клиентов со средним доходом. Сделать юг России еще более перспективнее для жизни, чтобы здесь также были счастливы те клиенты, которые приобрели здесь дом и были довольны нашим жильем, нашей компанией, нашим отношением к ним как мы дальнейшее работаем с ним, не только вот сдали как-нибудь как быстрее, чтобы нам главное подписали там акт приема передачи, нет, чтобы дальше как-то общаться, как-то вот, идти, вести диалог с ними». Строительная компания Анапа не стоит на месте и всегда развивается на благо своих клиентов. Руководители фирмы понимают, что основной ресурс любого предприятия – это люди. Важно создать комфортные условия работы для каждого сотрудника. Когда человек работает с удовольствием, тогда он может много сделать. Когда человек работает без удовольствия, от него надо ему всегда говорить, пинать, просить, вот, чтобы каждый работал с удовольствием. Наша такая задача здесь. Мозговой штурм, бурное обсуждение и совместное принятие решений – только так. Работу компании можно сделать лучше и качественнее. ведь знает каждый, что в споре истина рождается. классное мероприятие вот. собрали всей компанией порассуждать наше взаимодействие каждого отдельного отдела как мы работаем вместе наши цели на будущее вот. нам это очень нравится все увлечены вот. каждый человек хочет тоже поучаствовать посоветовать другим отделам что-то улучшить что-то изменить это очень ценно в нашей компании вот. мы будем стараться проводить это почаще компания делает продукт высокого качества коллектив очень слаженный трудолюбивый это чувствуется в разговоре со всеми это просто вот витает в атмосфере даже в офисе когда приходишь чувствуется что здесь люди трудолюбивые которые радеют за качество чтобы делать лучшие дома на юге россии и это видно это видно что это радует и самих рабочих и клиентов и я думаю большие перспективы у компании